Главным ньюсмейкером прошедшей недели оказался КАМАЗ, что сумел задолго до намеченного срока перезапустить производство грузовиков поколения К5, буквально напичканных санкционными деталями. Кроме того, минувшая «семидневка» принесла целый букет, но не гладиолусов, а социальных новостей. Оказывается, в стране разом изменились правила прохождения техосмотра, программа обучения водителей, методика расчета ущерба по ОСАГО. Кроме того, у нерадивых владельцев теперь могут отбирать гаражи. И кстати о неродивых владельцах. По слухам, марка Mercedes-Benz готова продать свой российский завод, а за шинной фабрикой Nokiaan уже выстроилась очередь. Но это дела российские, а в Узбекистане начали продавать новый кроссовер Chevrolet местной сборки. И стоит он, что наша Лада Нива. В начале весны, когда российский КАМАЗ и немецкий Даймлер были вынуждены разорвать дружеские отношения, стало понятно, что первой жертвой этого разрыва станут грузовики поколения К5, в конструкции которых использовалось немалое количество импортных комплектующих. Ведущий мост, коробка передач, электронные блоки, топливная аппаратура и многое другое приходили от европейских поставщиков. Но после введения санкционных и появления логистических ограничений поток заграничных запчастей иссяк грузовой автогигант остался наедине со своими складскими запасами. Предполагалось, что этих запасов хватит максимум до середины лета. Однако часть необходимых деталей все же удалось заменить на аналоги из, как принято сейчас говорить, «дружественных стран», а другую — доставить методом параллельного импорта. В итоге седельные тягачи КАМАЗ-54901 вернулись на заводской конвейер уже сейчас. До конца августа КАМСКИЙ автозавод планирует сделать минимум 40 таких машин а затем каждый месяц выдавать по сотне двухосников и более. Это, конечно, не докризисный, но весьма солидный объем выпуска. Особенно учитывая цену модели, которая колеблется между 11 и 13 миллионами рублей. С нового года предприятие собирается привести полное импортозамещение, так что выпуск серии К5 возобновится безо всяких ограничений. Кроме того, боссы компании сейчас налаживают поставки комплектующих для грузовиков линейки К4, в планах КАМАЗовцев продлить жизнь этому семейству как минимум на ближайшие месяцы. Между тем, российские перевозчики остались без техники большой европейской семерки: это Volvo, Scania, Mercedes и и Renault, а также DAF и MAN. И возвращение современных моделей марки КАМАЗ прекрасная новость для них, так как иначе компаниям пришлось бы закупать китайские или иранские большегрузы. О перспективной линейке камазовских среднетонажников под названием Компас новостей тоже не поступало довольно давно. Однако, как уверяет пресс-служба отечественного производителя, модель продолжает выпускаться. Более того, недавно крупный московский перевозчик приобрел партию из 56 бескапотников, выбрав 12-тонное исполнение. Ему полагается 166-сильный турбодизель Камминс и шестиступенчатая механическая коробка. Машины будут доставлять самые разные грузы по городским, пригородным и междугородным маршрутам. Поэтому заказчик отдал предпочтение 7-метровой тентованной платформе вместимостью 16 европолет. Российские известия поспешили сообщить, что китайская компания Weichai Power, опасаясь вторичных санкций со стороны американских властей, прекратила поставки газовых двигателей концерну КАМАЗ. На самом деле, первые слухи об уходе поднебесного партнера от грузового автогиганта появились около месяца назад. Однако пресс-служба челнинской компании подтвердила соответствующую информацию только сейчас. Уточним, что моторы VHI устанавливались на метановые грузовики марки «КамАЗ», а также автобусы «Нефаз». Впрочем, есть осторожная версия, что агрегаты могут вскоре вернуться, но через дружественную Белоруссию. Под Минском вполне бесперебойно работает завод, где успешно выпускается самая широкая номенклатура грузовых вейчаевских шестерок. Для справки, совладельцем этой площадки является Минский автозавод. По соседству также делаются коробки передач Gear, что совершенно неудивительно — производители коробок FastGear, двигателей «Вейчай», а заодно «Мостов Ханьде» — это члены одного промышленного холдинга. Кстати, если китайцы решили не поставлять на Камазовский конвейер свои моторы, то можно предположить, что вскоре автозавод останется без трансмиссионных узлов из КНР. И это весьма тревожная перспектива. Между тем, в набережных челнах всерьез рассчитывали на помощь азиатских партнеров. Так грузовики классической серии К-3 планировали оснащать именно поднебесными агрегатами вместо восьмерок собственного производства.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 До недавнего времени «Татнефть» сама выпускала шины «Кама Тайрс». Однако из-за санкций вынуждена продала этот бизнес компании под названием «Татнефть и Химинвест Холдинг». 49% этой компании принадлежат правительству Татарстана. Также ленинградское предприятие готов приобрести концерн «АЕОН», принадлежащий бизнесмену Роману Траценко. Это многопрофильный игрок, среди активов которого региональные аэропорты, предприятия речного транспорта, производство азотных удобрений и многое другое.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 Нарушение запрета грозит государственному заводу УЗа Автомотор» с самыми серьезными санкциями, включая блокировку конвейеров. При таких вводных боссы компании, очевидно, не захотят рисковать.